Национальная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все. И надо придумать что-то другое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Егор зовут, а вас как? Виолетта. Виолета, шикарное имя. Спасибо большое. Разное знакомиться. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками Тут вот Рождество Старый Спасибо. Новый год Спасибо Совсем вас поздравляю Как, вас? как у вас настроение? Да у, да. у вас все отлично А у вас? Тоже хорошо Можно вопрос задать? Конечно Ну так как, про политику, понимаете? Давай. Сейчас без политики не... Вы поддерживаете своего президента? В России, да? я... Мы же его выбирали вы же своего поддерживаете, и мы своего поддерживаем. А в чем вы его поддерживаете? В том, что он убивает на мегастрении? Нет, ну, он, база. он, не убивает, он не убивает. А что он делает? Проводит денацификацию и демилитаризацию украинской э, страны. Может, это спецоперация, не? Да, да, спецоперация. Ну Цель цели спецоперации mm -hmm. вы же знаете... Понятно, короче. Ты один из штрихов мебельных. Кого-кого? Так это я так. А вы где информацию взяли, что это спецоперация? Это официальное утверждение Владимира Владимировича Путина. Официальное утверждение, что Путин хуйло тропическое. Вы знаете? Нет. А вы знаете, что он вчера сделал в ГУПе? Нет. А почему вы не знаете? А потому что я пиво пил вчера. Бля. Не поспоришь. И ну, то, что могу. он делал, это абсолютно правильно. Он этого... Правильно! А, а, а, а, а, была абсолютно четкая цель и задача. А, уничтожить... Цель? В этажку? Фит -фит. Победа! Это видео от 14 января. Российская ракета, направленная в Приднепровскую ТЭЦ, была сбита украинской системой ПВО. Посмотрите внимательно на появившуюся записи. Прогремело два взрыва с интервалом в несколько секунд. Видны два источника пожара. Информацию подтвердил советник офиса Зеленского Арестович. Но только за эту правду ему пришлось долго оправдываться. Меня зовут Гульнара Хабирова. Садитесь поудобнее. Сейчас подробнее обо всем расскажу. Ну то есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей ну, возможности не было? Нет, по ее, по ее сбили. Она упала на подъезд. Она упала на землет. Да, ну, как бы, она взорвалась, когда упала. О том, что средства противовоздушной обороны ВСУ для простых украинцев опаснее российских ракет, уже не миф, а реальность. Знаете, что украинцы, во сколько не силы, везде будет жопа. А как мы пройдем с пострадинской идентичностью, або региональной идентичностью, окрім захрос, штрафив и э, суспильного засуджения? Чего мы хочем от этих людей? Что вы разумеете? Что людей, на которых мы засудживаем, которые мы скажем, вы будете изменять эти а иначе мы за себя не отвечаем, что вы вот привели сюда Россию, вы, значит, этот самый, вы там... Значит, сприяете России, вы, значит, хотите смерти всех украинского, и за вас гинуют наши хлопцы и так далее, и так далее. Мы хотим, чтобы они после этого были за нас. Это же, это же для Я Есть такой так, ну, хай едут в Россию. Ну, они и поедут в Россию. А сделали так, чтобы Россия приехала сюда. Еще что тогда? Кто идиот в этой ситуации? Не архитив. Так вот, абсолютная цель, это, и правильный путь, это уничтожить всех фашистов нацистов, находящихся на территории Украины, которые убивали... Э... куда ты убежал?